Приветствую вас, друзья, с вами Тёма, и сегодня мы поговорим про казино Колумбус. Вы ведь знаете, как я люблю уже сравнить казино, это прям в привычку вошло. И поэтому в очередной раз я сравнил два казино, две казиношки были сравнены мной, это наш любимый Старс, и Колумбус. Поэтому сегодня я вам и расскажу, пока мы будем играть на фруктовом коктейле, либо же клубника, как вы могли уже по рисунку понять, на данном слоте. И ссылочка на него для вас находится внизу в описании. Пока крутится бонус, мы немножко и поговорим. Поиграл я в Колумбусе, сравнил с нашим любимым Старсом, в раз, повторяю, и понял, что там полнейшее разочарование. То есть там не о чем даже толком говорить, не о что играть. Выиграть там колоссально тяжело. Я выиграл, на самом деле, немного, совершенно. А, то есть я там выиграл меньше, чем я здесь с бонуски получил уже. Забавно. И то, вывести на самом деле так и не удалось. Поджер... Поддержка молчит, не отвечает. Ну да ладно. Здесь таких проблем нету. К счастью. Поэтому здесь я сижу и играю. Вам об этом рассказываю. И зарабатываю, в принципе, неплохие деньги. Если я с одной бонуски за раз вот так 36 кусков поднял, то о чем может быть речь? Ничего мы не поднимаем, к сожалению. И на бонуске нам тоже. Судя по всему, в ближайшее время вести не будет. Выпала одна, причем очень успешная, так что, судя по всему, придется с ней подзавязать. Окей, 10К падает. Неплохо. Забираем, продолжаем. Угу. Все фигня, все фигня. Угу. Ладно. Сейчас мы сделаем немножко хитрый ход. Поставим 2 рубля. За один кредит. Чтобы дела пошли еще Как я вовремя это сделал, друзья? Ловим, ловим и очередную бонуску. Так, ну что ж. Все, что нам остается, это наблюдать. И готовиться к более благоприятному исходу, разумеется. Ведь это не казино колумбус. Ай-яй-яй-яй. Досадно. Но. Благо мы продолжаем, но в любом случае достаточно... Окей, ловим авокадо. Получаем 10 тысяч. Авокадо, авокадо. Замечательно, ловим по сути лимон. x 5 x 5 это x 10 И это наш лимон. Угу. Имеем 28 тысяч. Еще одно авокадо. Слушайте, мне обычно на вот эти вот ягодки, на эти... Колоссально везет. Ну вот так на авокадо на самом деле впервые. А вот эта клубника, конечно. Умеет порадовать, согласитесь. Поддержите меня, если со мной согласны, и поставьте лайк. Авансом. Эксайт. Ну, в принципе, я более чем доволен. Угу. Имеем мы почти 200 тысяч. То есть 90 чем умножаем на 2 аторы. Так... Еще одна бонуска, друзья. Еще одна. Слушайте, я не ожидал, что еще одна выпадет, поэтому определенно за такое количество бонусов можно смело тыкать лайк, не глядя. Был бы это Казино Колумбус, ни одного лайка не попросил вообще, просто скриньте. Но, так как это наш любимый Старс, так как это фруктовый коктейль, клубничка наша любимая, то все само собой, друзья, разумеется. Тут не жалко, вообще не жалко совершенно и пальца большого. Ага, ладно, окей. В любом случае, 10 кострей было только что поднято. Поэтому я доволен. Что уж скрывать? Еще 10 тысяч, еще 12 поднимаю. Как мы, слушайте, быстро продвигаемся вот так вот усердно прям. Еще одна бонуска. Слушайте, на самом деле, на самом деле, мне давно так не везло здесь на бонуске. То есть, нет, здесь я стабильно также зарабатываю. Но вот на бонуске... Пореже обычно немножко везет. А сегодня прям попёрло, так попёрло. Да, да, да. То о чем я не говорил, обычно мне на эти ягодки везет. Но там авокадо за авокадо летело. Я прям Поражен был до глубины души. Если вы понимаете о чем я. Угу. Ягодки. Дайте угадаю. Нет? Немножко не докрутило? Как так? Обычно. Ну ладно. О, всего-то. Я на больше рассчитывал. Ну ладно, в принципе, этого следовало ожидать, какая бонуска подряд уже залетает. Бонуска за бонуской, бонуска за бонуской. Так или иначе, у нас 232 куска имеется. Угу. Неплохо, неплохо. Нормально. Пойдет, пойдет. Опять-таки увеличиваем. Уже x5, друзья, x5. За ставочку, за один. Один кредит, x5, понимаете? И, о, о, о, о, о, о, вот это серьезные бабки прилетели к нам. Нормально. Сука, у нас 250 тысяч. Прям, слушайте, нормально так двигаемся. Еще одна бонуска. Не зря, определенно не зря поднял. Друзья, лайк за такое гениальное стратегическое мышление. Как у меня за такое гениальное стратегическое решение. Угу. Да, как видите, не зря Уже начинаем окупаться 3600 Приносит, так что В любом случае, уже не зря Если еще что-то получим, типа Допустим, даже те самые ягоды То вообще шикарно будет Я... Ай, не дохватила до ягод Не туда, не сюда, вот Тут ягоды, тут и ровно посредине остановилась Excite Маловато, слабовато, слабовато, хотел, хотел бы еще Но, так или иначе, в любом случае, мы выбиваемся Вперед Поэтому все шикарно, друзья. И ставим все. Абсолютный максимум. Тотал максимум просто. И сразу натыкаемся на бонуску. Охренеть. Вот это, вот это, друзья, гениальное стратегическое решение только что было. Я знал, я чувствовал. Всему чуко никогда не подводит. Поэтому я знал, что надо проверить. Казино Колумбус. Я знал, я проверил. И сегодня я об этом рассказал. Давай, хотя бы x2. Хотя бы x2. x2. Замечательно. Нормально еще что-нибудь получим? Как вы считаете? Да, ну, ну, серьезно. Почему так мало? Я еще хотел. О, жадность. Она такая. Еще одна бонуска. Просто напишите, пожалуйста, мне в комментариях, сколько было бонусов сегодня. Очень, очень давно, если вы смотрите меня активно, вы помните, что столько бонусов на клубнике не было. Что бабки мы нормально выносили, но вот столько бонусов нет, не было. А сегодня прям... Клубнику прорвало. Ага. По сути нам эта бонус еще ничего не прислала. И возможно ничего не прислала. Ягодки. Где они? Назад-назад. Нормально. Тут тоже можно... А это лимон выпал. Воу-воу-воу, друзья, что-то... Да. Не туда я глянул. Сколько мы получили? 24 тысячи. Просто 24 куска только что к нам упало. Вот сейчас я доволен. Одним лимоном я уже доволен. Умножаем на 10. И мы имеем... Полмиллиона, друзья. Это полмиллиона у нас уже на счету. Казино Колумбус, что скажешь, что ответишь. На такие заносы. Охренеть. Просто я охреневаю на самом деле. Э, не, это слабо. Так. Так. 230 тысяч. 234 куска. Друзья, только что нам упало... Невероятно. Просто... 234 тысячи. Я вам, например, ссылочка на данный слот внизу находится в описании. Скорее, даже смотреть не буду. Возможно, хотелось бы у меня удвоить, но нет. Нет, мы не дураки. Что ж, друзья, имеем мы 730 кусков. Чтобы вам доказать, сейчас переводим назад и убеждаемся в этом. Что ж, друзья, я на этом на сегодня тогда уж и закончу. Итоги мы подвели, поняли, что Колумбус и рядом не стоял с нашим любимым Старсом, поэтому ссылочка на данный слот находится для вас внизу в описании, переходите, играйте и зарабатывайте, зарабатывайте вот так вот, удачи вам, друзья, удачи!